Я потерял на пыльках кучу денег. Так тебе, Петруха, и надо. Зачем взрослому человеку бегать? Ходи пешком. И за чего вы поссорились с Чоном? Прошлой ночью он сделал мне предложение. И что в этом плохого? Дело в том, что за прошлой ночью я уже приняла его предложение. А кто, а кто? это здесь? А у тебя есть домашние питомцы? Была черепаха, сбежала. А что так? А тебе бы понравилось, если бы твоим панцирем разбивали орехи? Когда я в последний раз пришел, то мой выпивший меня не узнали. А когда протресвел? А когда протресвел, я понял, что попал не в ту квартиру. Родной, что это за коробка? А это подарок, который Дед Мороз привез самой красивой девушкой в мире. Ах. Ну, как видишь, я его украл чтобы подарить тебе, досадая моя. Дорогой, а давай назовем сына Ирагли, а дочку Васильеса Ага, и будут они потом, дядя Ира и тетя Вася. Да ежи. Милый, что-то ты сегодня какой-то зооморфный. Чего? На козла похож, говорю. Вот решил остаться со своей девушкой. Ну, как бы сделать это культурно? Да, проще некуда. ей на 8 марта книгу. Слыхали? Форвард нашей сборной решил застрелиться. Ну и как? Как всегда, не попал. Моя жена два года уже нигде не работает и так поправилась, так она располнила. Так, выгони ее, такую нафиг. Да уже постно, она в входную дверь не пролазит. так следствие установило, что преступление было совершено ночь на двадцать первого на два а простите, я не рассвешал. Ночь нас 21-го на, на какое? Подписываемся, кликаем на колокольчик.